Давайте шире. Шире, Я шире, серия. шум. Сейчас Леди Бах Я... будет проходить по кругу. Ставьте ручки перед собой. Она будет хлопать по ручкам вам и говорить, как зовут ее. Ну ее зовут Леди Бах, но она еще раз скажет, чтобы не забыли. А вы будете в ответ не хлопать по ручкам и говорить, как зовут вас. Добрылись? Да. да. Хорошо. Так, Леди Бах, начинай, зимените-ка. Так. Да. Итак, Леди Бах, а теперь ты хлопай. И корень. Игорь. Алина. Алина. Класс. Леди Бах. юля Леди Бах. Алиса. Алиса. Алиса. Давай. Леди Бах. ваня что он делает? Нет. Ваня. Мальчик. Мальчик. Мальчик. Мальчик. Кирилл, умничка. Леди Баг. А сейчас мы верим, где вы с белой лопьей. Я думаю, что мы с Уллана. Ага, мы Саша. я, я, я. Леди Ледибак? Лева. Ева. Так, Леди Баг. Вая. Молодец. Все, да. я всех ходишь? знаю. Всех? Все да, всех, всех, всех знаешь? Да. А... Здравствуйте. Я Леди лиги... Бах. Я Леди... Я, я человеку. Что? Ты меня запутала опять! Леди Бах это Леди Бах. Я Леди Бах, я Леди Бах. Я запутался, я Леди Бах. А вы скажите мне, какие должны быть супергерои? Я знаю фото. Сильнее. Сильнее, да, сильнее. Сильнее, да. А, а сильнее, да. А, настоящие. А. А, а. Так, а еще какие должны быть? Кау, шапил, вот. Даже не нет. Не, нифиг. Какие-то пикилые. А какие? А, а кау, кау. Чего? Кау, кау. Сильнее, должны быть. Смелые, лодки, сильные. Какие еще? Пусть не будет так, будет, будет красивые. Еще какие? Качатыша. Ну да, сильные, друзья, а, а бери. А, в... а, а равновесие я хорошо, дождя не держать. Да. у нас бывает такое, я-то на полутине волну там по крыше бьет, а ледни баксов не успевает, она на калантра там ходит. А это что называется, это нашу суперкоманду собралась? Ты Дружба, команда будет нужна, давайте после каждого втройственного наше задание будем собирать ручку на ручку, давайте прогрессируемся, все-все-все, ручку так, сюда, тут место еще есть, все собрали. Тонкий вот, говорит, что наша команда называется Дружба. дружба. счет кричать дружба. дружба и поднимать руки вверх. Дружба. Дружба. Готовы? Раз, два, три. Да. Да. Да. Да. молодцы. Дружные. Это хорошо.